всем привет, всем привет. Сегодня будем, будем открывать гусь. руль будем открывать дима тоже хочет рулить пока мы едем да, Дим? как у папы руль чтобы у димы был крутой покажи <связь> как такой для взрослого большой руль детская песенка звуки автомобиля сигналы светофора даже лампочки мигают представляешь да. ну что будем открывать Диме и без батареек весело, он уже рулит, да, Дим? Дорогу! Дорогу! На небо! Круто! Да, можно на небо. Поворотники, да. Осторожно! у тебя включаются? Ну-ка покажи. Угу. Ты включил какой сейчас? Левый поворотник, да? Да. А... Вот. да поворот а какие там еще функции? Там вроде песенка еще должна быть. Нет. Поворот налево. поворот налево. Диме повороты нравится включать. Дима, а что у нас тут еще есть? Поворот налево. А это что большая? О, Бибип, ты же любишь, Бибип, уступите дорогу. дорогу. Понятно. Дима рулит, да, Дим? <Это> биби <нух> ну, Бибип, поехали. Поехали. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока. А Дима дальше едет.